Смотрите, вот сейчас вы еще раз, вы мне все равно мы эту тройку повторяли, левый сбок, да, били как? Правый прямой, левый сбок, это для левши я показал. Но мы с вами нарабатывали какой? Левый сбоку, правый прямой, левый сбоку, да? Вот я еще раз повторюсь, смотрите. О, есть маленький нюансы. Вот плечо срабатывает, смотрите какое короткое движение, да? И здесь небольшое, да? Сбоку, прямой сбоку ход плеча то бишь кулака руки он короче нежели ход смотрите ноги пятки бедра логично же поэтому я вам предлагаю еще раз смотрите как бы придержать кулаки даже вы первый левый боковой подпрыгнули вверх даже вот могу вниз раскачивать себя перепрыгнул левый боковой да ногами продолжаю делать подскок и вращение а кулаки прям придержать там и у вас получатся вот эти переходы на боковых ударах и прямых. И левый сбоку, третий удар у вас, что сделать? Он вот тут не остановится. Вы если придержали здесь кулак, а ногами продолжаете двигаться, то правое плечо сменит левое. И плечо на, на третий удар также будет менять правое плечо. И у вас не будет вот этой паузы маленькой. Вот здесь паузы не будет. Вы не раскроетесь. Пока ваш кулак там. Бас не бас не бьют. Я прям пытаюсь там оставить кулаки. И у меня как раз получается выход на акцент на этот. Да-да-да. Смотрите, он выход какой, а? Не останавливается рука. Проходя на третий удар, моя рука не останавливается. Сбоку, сбоку. Да? Очень важен при правом прямом виде. Вращение. Хорошо. Сейчас встали все. И только оба катайте по очереди. Левый сбоку, правый прямой, левый сбоку. Кто работает с левшой, левша бьет. Левый прямой. Не, не не не не С левшой у тебя идет, да, правый прямой, левый сбоку, если я правша. У тебя идет правый, левый прямой, правый сбоку, правый, левый прямой. Раз, два, да, то, что само мы сейчас сделали. да. Поехали, покатали друг другу. И защитка какая идет? Как вариант, иди ко мне. Наноси левый сбоку. Раз. Плечо видите поднялось. Правый прямой. Два. Левый сбоку. Три. То есть вот ваши. Плечами. Та-та. И постоянно подскок. Здесь подставь. Могу здесь прям обеими руками. Та-та-та. Группируюсь. Вот ваши плечи пойдут здесь. Более глухая защита. Но все равно все в очке на подскоке. Пробуем. Помогаем друг другу. Давайте, давайте, нарабатываем время.